Сегодня обещала провести эфир, и я его веду, и отвечаю на самые, самые болезненные вопросы, которые возникают у многих из нас на сегодняшний день. Для всех людей, которые обеспокоены, что происходит в мире, является тревожность, что будет дальше особенно я бы хотела сегодня ответить и помочь разобраться в себе специалистам помогающих профессий которые влияют на мир от мнений которых зависит жизнь других людей это психологи психотерапевты это Нумерологи, астрологи Это разного рода специалисты Которые помогают другим людям Да, действительно У каждого из нас на пути Происходят определенные трудности С которыми нам с вами важно Справляться И эти трудности Не просто так приходят в нашу жизнь Потому что главной задачей Пришедшего в этот мир Это постоянный рост Развитие Работа со своими результатами. Потому что если вас не устраивают результаты в деньгах, в здоровье, в отношениях, значит, нужно искать причину в себе. Ибо, ибо возможностей просто невероятное количество в этом мире. Особенно в 21 столетии. И я как психолог-психотерапевт наблюдаю, что происходит в соцсетях, я наблюдаю, что происходит в наших сейчас медиа, которые реально, осознанно, а это мы с вами понимаем, что это информационные психологические операции, и так называемые СМИ, средства информационной технологии, они признанный, призванный, призванный влиять на умы людей. Поэтому не буду сейчас вам долго тут рассказывать про то, что вы, наверное, и сами знаете. Я обещала пять главных коучинговых вопросов, которые помогут вам понять, что же делать с этой вашей жизнью, я со своей, вы со своей, дальше в условиях вот такого нелегкого периода. Итак, смотрите, все, что происходит в мире, оно происходит не потому что, не за что-то, а для чего-то. У каждого из нас, будь то отношения, будь то здоровье, будь то любая тема, которая нас волнует, если ты человек разумный, если ты человек хочешь, чтобы в твоей жизни было лучше, значит, тебе нужно понимать. Зачем тебе это надо? Отвечать на вопросы, а что будет, когда я получу, например, вот этого мужчину, которого так сейчас хочу. Прямо прямо, прямо там работает, как одна мне говорит девушка, которая работает сейчас. Ну, не могу я ничего с собой поделать. Ну, прям меня тянет. И она ходит по разным тренингам убирает энергетические связи, она ходит там, работает с высшими силами. Да, мы ищем, каждый ищет свой путь, как получить то, чего мы хотим. Если мы сейчас говорим про отношения, то поймите такую штуку. Если мы хотим чего-то от другого человека, значит, нам нужно понимать, что хоть он хочет тоже от вас. И если вы хотите, чтобы этот человек стал вашим мужем, значит, вам нужно отдавать отчет, а какой этот человек. Готов ли он создать семью вообще, потому что есть, которые не создают с вами семью, создают с другими людьми, другой женщиной или мужчиной, да, если мы сейчас говорим про отношения. Поэтому, по большому счету, самый главный вопрос, который первый мы задаем к себе – и о том, когда вы коучи-психологи, то вот эти пять главных вопросов, про которые я сейчас вам говорю, должны быть в арсенале у нас. Сейчас я говорю на два эфира сразу, на Facebook и на Instagram, поэтому буду и в камеру в Instagram и в компьютер, чтобы меня понимали, почему я так и туда, и туда говорю. Так вот, возвращаемся к пяти главным вопросам. Если мы говорим про э, эти пять вопросов во всех сферах жизни, я вот сейчас привела пример про отношения, то э, здесь важно учитывать психологию вашего избранника, если вы женщина, а если вы мужчина, то важно учитывать психологию и психотип, если уж на это пошло вашего, э, вашей избранницы или избранника. И это уже относится к вопросу, как именно я достигну своей цели. Поэтому, учитывая, что этот человек, например, вы выяснили, что он там, истероиду демонстративного типа, он, вы выяснили, он, что он нарцисс самовлюбленный, и вы все равно хотите с ним построить отношения, он вам всячески говорит, и прямо, и косвенно, да ничего, не не обещал. А, а у тебя прям идет вот эта страсть. Ну ничего я не могу с собой поделать, говорит мне эта девушка. А здесь как раз включается механизм человеческого, э, воли, если хотите. Да, есть много практик, которые убирают из бессознательного там причины и следствия. Да, есть там какие-то психотехники, они не всегда работают сразу, они через время включаются. В данном случае надо задать себе вопрос. А что ж ты так себя унижаешь? Он тебе так и это, а ты все равно, вот у тебя страсть. А может быть, просто взять и сказать себе, стоп, я себя вообще уважаю или нет. И может быть, все-таки стоит волю включить. Чувство собственного достоинства красиво звучит, но может быть, здесь стоит волю включить. Поэтому поймите такую штуку. Люди, которые не понимают, чего они хотят, Таких людей большинство. И это большинство поддается легкому манипулированию в целом. Потому что я начала с войны, начала с вот этих ситуаций, которые у нас в жизни происходят. И вот когда в социальных сетях я тоже начала с этого эфир, я вижу, когда люди из одной стороны в другую шарахаются. Вот я наблюдаю россиян, украинцев. И, в общем, таких людей называют вата, потому что у этих людей нет понимания, а чего же они сами хотят. И когда люди не понимают, чего они хотят сами, то им навязывают то, что хотят те, кто, вот как средство массовой информации, например. Поэтому, когда вы видите разного рода блогеров, журналистов, и вы умеете отслеживать, а чью же цель он преследует, тогда вам будет понятно, с кем этот человек взаимодействует, почему он так себя ведет. Но для этого важно понимать, чего хотите вы, лично вы. Поэтому в любой теме, будь то здоровье, будь то отношения, важно понимать, чего мы хотим. Потому что если мы не знаем, чего мы хотим, нам обязательно навяжут то, чего хотят другие. Особенно это касается в отношений в семьях. Это манипулирование осознанное, если это люди специально занимаются за деньги, зомбируют других людей. Но в семьях это неосознанные манипуляции. И мы вот с этим работаем очень болезненно, потому что мамы, например, хотят как лучше, при этом они подавляют своих детей. Мамы, например, хотят как лучше, при этом детей там бьют, манипулируют, подавляют. Ну, это не хорошо, не плохо, это надо просто понимать. Ну, такие понятия, как шизофреногенные послания, например, да кто тебя такую с кривыми ножками, кроме меня, полюбит, да, там кому-то нужна с таким носиком, там. Ну, тут очень много можно придумывать этих, вспоминать этих манипуляций, которые не осознаются. Поэтому, когда мы знаем эти пять главных коучинговых вопросов, я, кстати, эти вопросы даю своих практикующих программах, где мои коучи-психологи, и если я работаю с коучами-психологами, если я работаю просто с другими людьми, которые хотят что-то э, улучшить в своей жизни, то эти вопросы обязательно я их даю. Э, кому будет интересно, напишите мне в директ, я вам дам прям перечень, э, после того, как вы здесь напишите, что, насколько было полезно, ну, чтобы был информационный обмен. Так вот, первый вопрос нужно сформулировать, а чего вы хотите. Потому что когда люди говорят, ну, чтобы все было хорошо, а все это что? Ну, чтобы он меня любил, а как ты это понимаешь? И тут в период вот этого консультирования, вот этих коучинговых вопросов, открытых, продвигающих, человек с помощью ваших вопросов, если он коуч-психолог, он заходит в свою картинку, и вот этот вот хлам, вот этот мусор, который в общем, вы его разгребать, помогаете разгребать. Потому что редикулярная формация мозга говорит о том, что вы фокусом помогаете зайти в ту часть мозга, которая сфокусируется на то, чего хотите вы. Вот о чем вы, понимаете? Вот это вот, чего я хочу, важно уметь формулировать. И это один из самых главных вопросов. Потому что если люди не знают, чего они хотят, напомню еще раз что им загрузят в их мозги то что хотят те кто загружают и это повторяю это касается родных если это неосознанные манипуляции это касается осознанных манипуляций связанных там средством массовой информации каких-то фильмов специальных и так далее и так далее манипуляций способов, способов зомбирования людей всегда было много и особенно в эру интернета в эру информационных Технологий их стало еще больше. И нам с вами ну, просто необходимо понимать, как эти вопросы задавать своим клиентам, ну и себе в первую очередь. То есть я здесь буду говорить уже и о самокоучинге. Потому что если бы люди знали, чего они хотят, то ими бы трудно было управлять. Так как люди не знают, чего они хотят, то в их головы загружает то, что нужно тем, кто вот этим вот занимается, тем, что втыкает в голову. И поэтому в вузах этому не учат, в школах тем более не учат. Родители, как правило, сами зазомбированы, заманипулированы. Как, тот, как сказал один мой коллега, Говорит, мне повезло родиться в семье адекватных родителей, потому что у меня оба, отец и мать, тренеры личностного развития, оба НЛП-мастера имеют такую сертификацию. И, соответственно, они знают вот эти вопросы, а что ты хочешь? И когда человек формулирует этот первый, первый вопрос, я на нем очень долго, обстоятельно сейчас топчусь, чтобы вам было это быстрее зашло. То есть важно сформулировать, чего вы хотите. Если же вы являетесь специалистом своего дела, и вы продаете свои услуги, свои программы, курсы, наставничество, вам тоже важно научиться понимать, во-первых, чего хотите сами, потому что если вы сами не умеете, не знаете, чего вы хотите, то вы не знаете, как задать вопрос своему клиенту. И вот когда клиент к вам приходит, то вам важно задавать эти правильные вопросы. И эти ведущие вопросы, один из них, чего ты хочешь, является, ну, скажем, главенствующим, от чего ты хочешь. Потому что когда ты четко говоришь, чего ты хочешь, ну и плывешь, то коуч-специалист эти вопрос, а как ты это понимаешь? Вот представьте себе, что это случилось, и ты ведешь фокусом внимания вот этому своему клиенту, который к вам пришел. И детально задаешь вопросы, пока человек не зафиксирует свой мозг с помощью левого полушария логики и не зайдет в правое полушарие, где удовольствие, как, там, как, картинки всякие, человек вам рисует, рассказывает. Таким образом, вы помогаете человеку зайти в его будущее, зайти в его чего же он хочет и на самом деле остановиться на том, как будто это уже произошло. Вот как будто это уже есть, потому что мозгу все равно, что мы в него загружаем. Мозгу все равно, когда вы паритесь с прошлым, или вы загружаете свое будущее, используя свой мозг, грамотно по назначению, и находитесь как будто здесь и сейчас, и тащитесь, балдеете от того, что как будто это произошло. Это называется «вижу, слышу, ощущаю». Вы используете вот эти три субмодальные характеристики, которые даны нам природой. Вижу, слышу, ощущаю. Потому что те люди, которые, например, не видят, они больше слышат. Те, которые не слышат, они больше на ощущения работают. Потому что все эти качества у нас природой даны, чтобы мы их тренировали для того, чтобы быть счастливыми правильно хотеть и правильно формулировать свои хочу следующий вопрос, который очень важно понимать и знать и использовать например вы уже сказали чего ты хотите, чего вы хотите человек вам говорит что все было хорошо и у него получается распыление энергии, фокус распыляется. Ну, вот если взять лупу, да, лупу, вернее, линзу, и настроить ее на солнце, на бумагу или на дерево, что будет происходить? Бумага загорится, дерево начнет дымить, потому что вы сфокусировали энергию солнца через эту линзу, правильно? А то же самое происходит с нашим мозгом, молекулярной формацией. Если вы четко держите фокус, не распыляетесь, то... Вы уже правильно мозгу дали задачку И этот мозг ваш Правильно балансирует Между левым и правым полушарием. Теперь ваша задача Когда вы расписали Вот это вот, чего вы хотите А таких у вас желаний должно быть Тысячи записанных на бумаге Но когда мы говорим про конкретную цель То вы выбираете самое главное Актуальное, что вас сейчас волнует Например, здоровье вы говорите, я хочу быть здоровым, я хочу не болеть. Вот это слово «не» приставку нет, вообще убирайте. Меняйте «я хочу быть здоровой». И вот это вот «здоровое» вам нужно описать. А как вы поймете, что вы уже там исцелились, выздоровели? Или там постройнеть? Или там, не знаю, мужчину себе своего встретить, да, там замуж выйти? И вам нужно в эту картинку зайти дальше. Очень многие люди на вот этих визуализациях так и останавливаются. И таким образом мы, мы хотим, получается, мы хотим, но мы ничего не отдаём взамен. Понимаете? То есть в этом мире есть баланс. Хочешь взять – отдай. Да, ты мозг настроил, фокус запустил, Вселенная заработала, все системы пошли работать. Но одно дело – захотеть, попросить, а другое дело – отдать взамен. Согласны? То согласны, поставьте плюсик, пожалуйста. Потому что мы нарушаем закон баланса. Закон Вселенной. Кто будет слушать записи, тоже, пожалуйста, включайтесь. Потому что если просто слушаете, берете и не отдаете, оно вам в другом месте заберет. Я вас предупредила. Так вот, когда вы хотите, попросили, правильно сформулировали запрос, теперь важно включить уровень действий и так как мы с вами не действуем так как мы с вами боимся действовать у нас куча куча страхов у нас куча каких-то ограничивающих убеждений там от мамы от папы от школы еще от каких-то опытов негативных то вы как тренер как коуч как психолог задаете вопрос а а что вас может остановить? И снова фокус на том, что человек может вспомнить из его опыта нервной системы, что его может остановить. И тут общие какие-то расплывчатые страхи превращаются в конкретику. Вы проговариваете ну или пишете себе, если вы самому коучингом сейчас с помощью этих вопросов занимаетесь. Когда вы в консультации, то это вам намного проще, потому что вам задаются вопросы, и вы таким образом открываете, на самом деле, неосознаваемые страх, и вы их проговариваете, а еще лучше прописываете. Прописали, что вас может остановить. Ну, например, я хочу там, исцелиться, быть здоровой, там, убрать там, какое-то заболевание, или там по постройнеть, например. Да? А что вас может остановить? У меня могут возникнуть лень. Ну, так иногда говорят. Значит, мотивации нет, потому что лень нет такого понятия. Лень – это защита мозга от трудностей. Когда есть мотив, значит, лени как таковой нет. Вы с ней регулярно работаете, добиваете своим бессознательным. Или, например, я хочу построить экспертный бизнес, создать систему, вот это моя сейчас тема, чтобы у меня была очередь, очереди из клиентов, и я всегда смогла или смог продавать на людей, которые заинтересованы в моем продукте, заинтересованы там увеличить денежный поток, если вы финансовый консультант, или вы там вы занимаетесь с криптовалютой, или вы занимаетесь там, не знаю, вы астролог и помогаете Найти предназначение Или там вы Нумеролог, или там вы психолог У вас там детская тема То есть вам нужно четко сформулировать Опять же тоже фокус внимания Тема везде одинаково звучит И вот вы говорите Я хочу создать экспертный бизнес В котором я хочу получать там, От пяти тысяч долларов там, К примеру регулярного дохода И чтобы у меня всегда были свежие клиенты Окей okay. И вы знаете, например, да, что э, нужно заплатить чем-то. То есть пройти какие-то курсы, пройти какую-то программу, где, где, ну, где вас этому научат. Те, которые уже знают, они вас поделятся с вами, и вы научитесь. И вы говорите, например, на вопрос отвечаете, что вас может остановить. А вдруг э, это никому не надо большая конкуренция а у меня нет столько денег а у меня нету денег на программу а у меня муж против чтобы я занималась там онлайн ну я сейчас вот вспоминаю какие у меня были у моих клиентов вот такие вот трудности дальше вы задаете вопрос Теперь внимание а что вас будет вдохновлять на пути к этой цели Допустим, вы хотите 5000, ну, если говорить про экспертный бизнес. И тут вы, опять же, с помощью фокуса внимания, с помощью вопроса вот этих коучинговых, вы вспоминаете из своего мозга и пишете, отвечаете на консультации или пишете себе на бумаге, а что вас будет вдохновлять на пути к этой цели. Что продвинет вас вперед, когда пропадет желание двигаться? Понимаете? То есть, таким образом, вы с помощью этих вопросов, вы свой мозг структурируете, помогаете ему сфокусироваться на своей цели. Что поможет тебе, продвинуть тебя к твоей цели? Допустим, вот у меня была еще программа «Сайт знакомств», через которых значит как найти своего мужчину на сайтах знакомств научиться коммуницировать с ними выстраивать границы прямо сразу на берегу разбираться в мужчинах ну то есть сразу несколько болей решаются в этой, в этой программе и вот я спрашиваю а что помешает тебе что может тебе помешать достичь этой цели когда пропадет желание и тут она задумывается и вот Предполагаемые трудности, она уже их вытаскивает, проговаривает. Понимаете? Кому это понятно, ставьте, пожалуйста, какой-то значок. Не сидите молча, пожалуйста. Дальше еще следующий вопрос. Почему для вас важно достичь желаемой цели? И вот тут включаются ценности почему для вас важно достичь своей цели. Ну вот, например, сейчас у меня психолог учится одна. Девочке 16 лет, дочке ее. Она говорит, мне трудно делать вот этот бизнес в онлайне, потому что я там чайник в технических аспектах. Поэтому мало того, что я зарабатывать буду достойные деньги, так я дочке своей покажу пример, что оказывается даже в мои 46 лет можно простым способом зарабат, ну, достигать своей цели зарабатывать через свою экспертность то есть у нее ценность дети пример девочки своей дочки еще какие почему для вас важно достигать вашей цели достичь вам вам эту цель допустим себе исцелиться да там если цель про здоровье почему вам важно исцелиться. Но тут тоже ценность появляется. И человек говорит, так у меня же не только вес я там потеряю лишний, у меня же суставы начнут будь, лучше работать, у меня же одышки не будет, у меня же легкое дыхание будет, у меня же появится энергия, у меня же, я же буду интересна своим внукам, ну, там, допустим, женщина там за 50. У меня же будет другое окружение, я же буду интересна мужчинам, она как вторичная выгода, для нее это еще и найти свою половинку, второго, второго ну, человека своего, потому что она в разводе. И когда вы задаете вопросы, человек вам вытаскивает свои, ну, свое то, что для него важно. И вот эти пять ведущих коучинговых вопросов являются для вас, для любого из нас, самокоучингом, и тогда каждый из вас, если вы коучи, психологи, специалисты, когда вы будете продавать свои услуги на личных консультациях, на вебинарах, больше это, конечно, личных консультациях, потому что больше раскрываешь человека, и тогда у человека появляется столько, открывается окошек, потому что вы своими коучинговыми вопросами открытыми как бы подсвечиваете те темные пятна, которые человек не видит. И вот в заключение сегодняшнего эфира, скажу вам так, люди, которые имеют свое, чего я хочу, они реально от, умеют отличить свою цель от навязанных. Они реально понимают, что. Война в Украине – это глобальная большая тема, большая-большая проблема. И те, кто сидят там без конца в соцсетях и друг друга там, спорят, понаблюдайте, что они пишут. Одни пишут инфантильные какие-то общие фразы, другие пишут специальные посылы, которые уже запрограммированы, они запрограммированы, проплачены, потому что выполняют не свою цель. Они выполняют цели тому, кто, кто им заплатил. Кто-то, кому-то не заплатили, но они твердо убеждены, что они делают, делают правильно. Против власти, против режима, против и так далее, и так далее. Конечно, мы с вами имеем право на свое мнение, на свои... Убеждения. Я лишь здесь хочу отметить вот что. Когда вы знаете, чего вы хотите, вы будете понимать, а зачем вы сидите в соцсетях и, допустим, обмусоливаете вот эту тему, которая, которая там сейчас во всем мире такая. Вы можете чем-то помочь, если вас это волнует? Делайте. Вот я как рассуждаю по себе? Я могу чем-то помочь? Да, я помогаю людям определиться с целями, зарабатывать деньги, чтобы прожить, жить в другой стране, ощущать свою важность, нужность и значимость на этой планете. Если вы психолог, коуч, да и не только, вообще любой человек, он получает деньги за свой вклад в людей, правда? Потому что у многих тема с деньгами, там тоже куча ограничивающих убеждений. Значит, найти своего человека, быстрые и здоровые отношения я этим помогаю людям помогаю. я этим даю вклад в развитие человечества даю я помогаю своей стране быстрее а, прийти к победе да поэтому каждый из нас просто должен понимать какая его личная цель и какие действия вы делаете, что вы делаете, как вы делаете, тогда вам проще будет приносить вот эти страшные испытания, которые сейчас на нашу долю выпали, на долю нашей истории. Кто-то попал под серьезный расклад, кому-то меньше. В любом случае, никто не, не обойдет этой глобальных этих вот перемен в мире действительно происходит очень много глобальных перемен но роль личности никто не отменял и когда вы знаете, чего вы хотите когда вы знаете для чего вы делаете то, что вы делаете что будет, когда вы вот это получите, ваше хочу когда вы правильно сформулируете запрос, чего я хочу когда вы будете понимать, как именно вот мозг вас поймает картинку на ощущение на вижу слышу ощущаю тогда вы загрузите свою через правое бессознательно загрузите свою вот эту цель вы будете понимать зачем вам делать то или другое вы будете понимать а какие препятствия вас ожидают вы задаете себе такой вопрос что вас может остановить, что вас может подвигнуть, воодушевить, когда, допустим, возникнет. То есть таким образом вы вытаскиваете своего бессознательного, потому что на самом деле мы много чего хотим. Есть цели категории «хочу», правильно сформулировать «хочу», цели категории «делать», правильно делать, грамотные шаги. И цели, категории, какие состояния я имею. Поэтому чем больше людей находятся в тревоге и не имеющих своих целей, тем легче их что? Подавлять, манипулировать. Когда вы отвечаете на вопрос, почему для вас это важно, когда вы себе прописываете конкретные цели, что же вам нужно уже прямо какие-то шаги сделать, тогда вы перестаете зря тратить свою энергию и силы когда вы перестаете зря мельтешить в этом, в этом пространстве социальных сетей, потому что, например, если вы знаете, кто ваша целевая аудитория, если вы сейчас, мы сейчас снова говорим про коучей и психолога, если вы понимаете, какие проблемы вы решаете, какие проблемы вы помогаете людям вылечить, починить, а, тут, тут что у него там не так, тогда ваш фокус настроен на конкретную целевую аудиторию. Ну и когда человек вам приходит на консультацию, то вы, конечно же, знаете, какие вопросы вам задать, уже теперь имея эти пять вопросов. Кому интересно было, чтобы я вам выписала вот эти пять вопросов, напишите мне в личку «хочу пять вопросов». Ну а я приглашаю вас на бесплатную консультацию, на разбор. И покажу вам, где ваши боли, где ваши затыки, где ваши серые пятна, которых вы не видите. Покажу вам, что вы можете сделать. Возможно, предложу вам какую-то платную свою программу или, или консультацию, но на бесплатная, вы тоже сможете уйти немножко с пониманием, что делать дальше и как же иметь свои цели, чтобы вам не загружали люди. И все, кто вокруг нас, свои цели, то есть их цели, и не манипулировали. Всех вам благ и до встречи. Пишите, кто хочет пять вопросов, прям так и пишите. Пять коучинговых вопросов. Пока-пока.